Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN. и сегодня я хочу познакомить вас с той игрой в танки, с которой у меня началась любовь к танковым баталиям. И да, ребят, я начинал не с Блица, не с больших танков и даже не с танков онлайн или подобных каких-то игр. И те ребята, которые хотят и пишут периодически мне в комментариях по поводу того, что мне необходимо поработать над своей статой. И те ребята, которые высмеивают меня за то, что я снимаю обзоры на какие-нибудь фановые машины какого-нибудь второго уровня, коллекционки типа АТ-1 или, допустим, Медиума 2. Так вот, ребят, помните, что эти комментарии вы пишете человеку, который начинал с вот этого вот. И тот человек, которого с вот этого конкретно начинал, а именно начинал с Battle City, этот человек, он не так воспринимает игру. Он воспринимает ее совсем по-другому, кардинально. И сказать ему по поводу того, что он должен потеть, горбатиться, сильно переживать за какие-то цифрыки где-то, ну, ребят, это несусветная глупость. Вы только вслушайтесь вот в этот звук все те, кто помнят его. Пожалуйста, прислушайтесь и напишите в комментариях, можете ли вы этот звук узнать, не предупреждая вас о том, откуда конкретно эта мелодия. Мне почему-то кажется, что есть огромное количество игроков, которые помнят этот звук и которые вспоминают сразу детство. Которые вспоминают тот момент, когда они не хотели услышать голос мамы, который говорил о том, что «сыночкам, пора выключать приставку и ложиться спать, тебе завтра в школу». И я уверен, что есть огромное количество ребят, которые помнят... Как классно было возвращаться со школы, не задумываясь по поводу того, какую статистику по среднему урону я сейчас набью, сесть со своим дружбаном за старым телевизором юность и играть именно вот в эту вот игру. И для того, чтобы поиграть в эту игру, я лично купил старую 90-х годов приставку игровую, для того, чтобы ощутить джойстик в руках. Кто-то может сказать, что я глупый человек, который ностальгирует, почем зря, но, ребят, это часть моей жизни, часть моей истории, часть моей истории в танках. И именно с этой игры началась Моя любовь к танковым баталиям. Напишите в комментариях все те, которые перегревали приставку, играя в эту игру. Напишите все те, кто помнит, каким образом мы ложили на 15 минут картридж, перегретый в морозилку, для того, чтобы он немножко остыл и можно было продолжить играть. А я пока продолжаю баталии. Я превратился в практически премиум машину. Блин, нет-нет-нет, да, быстро ходку надо было быстро завалить. А еще, ребят, сейчас будет тот звук, которого мы все ждали по результатам боев. Вот этот. Ну крутой же звук был, правда? Ну серьезно, ну круто. Реально было очень круто я, вот, ребят, я купил себе эту приставку, и я реально завис. Я просто завис, я отложил Блиц, я сидел несколько часов, я просидел до глубокой ночи, пока меня там уже ногой не начали пинать и говорить, ГСН, давай, пора спать, ложиться, хрыгнать. Так, а что вот эта штука делала? По-моему, она всех взрывает. Да, есть. Супер. Реально просто супер. И, ребят, вот серьезно, когда ты вспоминаешь, как ты вот в это вот играл, ты начинаешь гораздо меньше думать по поводу того, на какой танк тебе необходимо задонатить. Ты абсолютно перестаешь воспринимать все вот эти вот какие-то там отзывы по поводу того, что ты рак, что ты что-то там не умеешь, что ты что-то там не знаешь. И честно говоря, становится смешно, потому что ты понимаешь, что это пишут тебе люди... Которые не понимают в чем смысл игры, которые думают, что смысл игры это в каких-то цифрах, нарисованных где-то там в виде пикселей э, на фоне вашего профиля в игре. Это совсем неправильно и я вспоминаю только одно, ту грусть, что ты завтра в школе не сможешь доказать, что ты добрался до какого-нибудь там 172 го левела. И в лучшем случае, если твой дружбан был рядом с тобой, тогда он мог тебя поддержать и сказать, да, я собственными глазами это видел. А еще, ребят, здесь можно было играть взводом. Да, вот здесь вот, вот здесь вот, с правой стороны появлялся еще один танчик. И вот э, вы вместе со своим совзводным играли, подсказывали друг другу. Вы говорили, едь направо, нет, подожди, не добирай, я сейчас улучшалку возьму. Для того, чтобы можно было пробивать вот этот вот Бетон, который многие называли сталью, короче говоря, у каждого были свои какие-то названия. Кто-то называл быстроходки, кто-то называл тараканы, у каждого были свои термины. Для того, чтобы описать, что конкретно происходит в бою, пишите в комментариях обязательно, что вы помните по данной игре. Ну а я же продолжу снимать свои видео, касающиеся не только Блица и не только того, как можно в нем развиваться, не только обзоры на технику, такой, какая она есть на самом деле, а еще и на фан и веселье, которое можно получать от любых других игр и в частности от Блица тоже, если вы над многими вещами заморачиваться не будете. Если вы такой же, как я, если вы воспринимаете игры и игру в Блиц так же, как воспринимаю я, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте Ставьте лайкосики, обязательно кликайте на колокольчик, для того, чтобы не пропустить выход новых видео. Ну а я, ребят, между прочим, получил целых три победы подряд и сейчас мог бы выполнить какую-нибудь бз но в данной игре БЗ-шек нет. На данный момент, друзья, у меня все, я поехал дальше кататься в Battle City, ну а вы пишите свои комментарии по поводу увиденного и напишите, в какие игры вы играли или какие игры вы сейчас продолжаете юзать, несмотря на свой возраст, и уж тем более, несмотря на возраст тех игр, которые вы периодически запускаете на своих компах, ну или телефонах. Ну что, друзья мои, мира, всех благ, обязательно спокойствия. Пока-пока!